Большое спасибо организаторам за приглашение и возможность выступить. Но ну и вообще хотел самые лучшие слова сказать относительно происходящей конференции, особенно в свете того, что заканчивается надеюсь пандемия и после длительного перерыва это конечно совершенно выдающееся, очень приятное событие, возвращающее нас в нормальную научную жизнь. Так, так что вот, значит, большое спасибо. И еще не закончилось все, так что, но уже ясно, что все про, про, про прошло очень симпатично. Вот, рассказывать я буду про нули. Ну, вот на самом деле, у меня доклад все-таки не столько из аналитической теории, совсем не из аналитической теории чисел, а вот именно из анализа. То, то есть я прошу прощения, если значит, будет не всем понятно, все-таки я этот доклад по анализу. Значит, и, ну, тема прозвучала, да, я хочу сказать, что важнее всего будет в докладе, как бы, некое построение. То, что вот написано в заголовке, это будет результатом. Как бы, то, что получится, а как бы смысл доклада именно в некоторых конструкциях, которые удалось обнаружить. Значит, э, ну, э, с, д, д, д, гипотеза Римана хорошо известна. функция Риммана. Я потом скажу, д, дам более точное определение, как бы кратко смысл такой, то что гипотеза Римана известная, значит, это одна из задач э, наиболее, может быть, наиболее значимых во всей математике, может быть, даже и самое важное. Э, тут уже Некие мотивы, разные мнения бывают, но в общем, это несомненно одна. Z-функция да. Римана, у нее есть нули нетривиальные, которые располагаются в полосе, где вещественная часть между нулем и единицей. Вот, гипотеза Римана известная говорит о том, что эти нули могут иметь только вещественную часть 1-2, то есть располагаться такой по осевой линии, по средней линии этой самой полосы. Для значит один из подходов построить оператор Пойе оператор оператор Пойя, такой гипотетически существующий самосопряженный оператор, самосопряженный оператор в гильбертовом пространстве у которого спектр, для, ну, у которого спектр лежал бы раз он самосопряженный, то он лежит на вещественной прямой, да? но значит, так, чтобы спектр совпадал с нулями, вот этими нетривиальными нулями z функции, которые находятся в этой полосе. Значит, если бы удалось построить такой оператор то, самосопряженный, то, естественно, гипотеза Риммана была бы доказана, потому что э, спектр тогда находился бы не только в полосе, но и вот на этой самой прямой, о которой идет речь. В свете этого особое внимание уделяется дифференциальным операторам. Значит, ну какие здесь мотивы могут быть? Основной мотив состоит в том, что надо уйти как можно дальше от нулей, то есть нужно строить оператор. Ну вот по нулям его ну, не построить. Это как бы такие достаточно простые пересказы одно, из одного в другое. Вот. Но дифференциальный оператор это, видимо, просто наиболее широкий класс операторов, которые бывают и в которых Значит, естественно, искать. Этим, конечно, не исчерпывается. Есть множество других хороших классов, в которых этим можно заниматься. Но, пожалуй, все-таки я бы сказал, что ну, с моей точки зрения, у меня очень ограниченные знания по этой проблематике. Значит, мне кажется, что, по крайней мере, в нашей области дифференциальным операторам уделяется наибольшее внимание, и там кое-что уже, ну, в общем, там можно люди занимаются этим впрочем многим другим тоже занимаются так, значит момент такой есть довольно хитрый, то что люди строили пытались строить дифференциальный оператор, который бы давал то, что надо. И не получалось, значит, не получалось, возможно, по каким-то причинам, что, может быть, так и ну, вот трудно, может быть, нет там таких дифференциальных операторов в каких-то разумных классах. Значит, вот если отступить немножко от такой задачи максимум и требовать, чтобы это был не дифференциальный оператор, а его одномерное возмущение, значит, вот один, да, но чтобы, да, здесь специфика подхода такова, что хочется именно попасть точно в сами точки, чтобы точки спектра этого оператора совпадали с множеством нулей z функций То есть не чтобы аппроксимировали как-то, это совершенно отдельная область, когда речь идет о какой-то сколь угодно там близкой аппроксимации, сколь угодно хорошей аппроксимации, но не вот какие-то пределы нужно Нет, надо вот попасть, значит, это подход, это как бы есть разные подходы, а вот тот подход, в рамках которого я говорю, подразумевает, что мы попадаем точно точками спектра в нули зета-функции. Вот. Ну и как, бы, значит, вот как можно отступить? Вот рассматриваем одномерные возмущения операторов. Ну, вот может, может быть, попадем. Значит, была работа в связи с этим Фадеева и Павлова, давняя да, опубликована в записках в научных семинарах ЛАМИ. Там был построен оператор дифференциальный, но он такой довольно сложный. То есть вот я немного времени потратил, но мне не удалось разобраться. В общем-то, но люди знающие умеют разбираться, значит довольно сложный на поверхности дифференциальный оператор и берется его одномерное возмущение спектр совпадает с нулями за этой функции, ну, о которых идет речь. Но значит, разумеется, когда если бы мы это одномерное возмущение не самосопряженное, потому что если бы оно было самосопряженным, то, разумеется, тогда бы уже гипотеза Римна была бы доказана вот за счет этого построения. Но вот как бы, значит, отступив от, от стремления построить оператор в нужном классе вот на одномерный оператор, на самом деле открываются определенные перспективы, которые ну вот я и хочу значит, в этой области, вот я там об этом буду рассказывать. Значит, давайте сформулирую теорему после вступления такого, то, что результат. рассматривается Шрёдингер, оператор Шрдингера на, на правой полуоси. Значит, левый конец я для краткости обозначаю x0, хотя это вполне конкретное число, вот, которое здесь написано, логарифм 4π. Потенциал, потенциал Морса. Значит, у него потенциал Морса с константой плюс. 1,2 или минус 1,2. Вот если здесь 1,4 e в степени 2x это стандартная часть потенциала Морса, а меняется он вот, вот, вот, это, вот этой добавкой. Значит, тут, да, значит, потенциал Морса с коэффициентом плюс или минус 1,2. Замечу, что потенциал жутко растет на плюс бесконечности, экспоненциально растет, но тем не менее получается... Значит, вот бывают, такие операторы можно рассматривать. То есть тут два разных случаев, два разных да, ну можно так, можно так, все, все верно и так и так. Тут еще дальше будет свобода, поэтому значит, да, значит дальше э, что мы имеем на бесконечности у нас как это называется это называется случай предельной точки, то есть у нас там все самосопряженное, значит не надо следить за тем, что происходит на бесконечности. Вот. А для того, чтобы оператор стал самосопряженным, нужно на область определения наложить граничное значение. У этого оператора чисто точечный спектр, поэтому значит, нам нужно только одно совсем простенькое, причем техническое условие, чтобы точка 0 не лежала в спектре. Значит, сейчас я объясню, что это именно техническое условие. Дальше утверждение состоит в следующем: что мы берем Оператор А в минус 1, вот, собственно, для того, чтобы его можно было взять, мы требуем, чтобы 0 не было в, в, точке, в точке спектра. Значит, дальше возмущи, вот это возмущение берем, возмущаем оператор ранга 1. И дальше получается как бы утверждение. Но вот его немножко сложно. Я сейчас перелистну, дальше будет попроще написано: нечто похожее, но более существенно более понятное. Значит, то, что. Спектр попадает в нули z-функции с, с точностью до некоторого довольно простого преобразования плоскости комплексной. Ну вот, перевернуть там, 4 умножить в квадрат возвести. Значит, давайте я лучше это объясню вот здесь. Значит, давайте представим себе, что значит, мы взяли вот, вот такое свойство рассмотрим, что мы взяли. Существует такой оператор у которого нули совпадают у которого спектр совпадает со множеством нулей z функций функции но ну вот слегка перевернутым там, там это не влияет на как бы, картину То есть преобразование очень простое отслеживаем поэтому а? сейчас скажу ну, я, я вернусь обратно я хочу просто здесь будет понятнее а потом отсюда перейдем на предыдущую картинку и там будет чуть-чуть более сложная формулировка, но здесь все виднее. Значит, здесь э, спектр, спектр значит, пусть а у нас самосопряженный оператор и спектр у него был бы таким, что, значит, мы берем нули этой функции, они лежат, ну, вот, значит, развернутые на вещественную прямую, да? То есть мы берем, ну, грубо говоря, их мнимые части. Если гипотеза Римана верна, а Если нет, то мы берем там, ну, то что вот эти другие нули тоже берем. Значит, вот это ограничение это на то, что они попадают в полосу. Значит, от этих мнимых частей мы, мы их возводим в квадрат, делим на 4. Вот. Ну, и, то есть, ну, грубо говоря, берем их квадраты. Они склеиваются, кстати. То, то есть, потому что картинка симметрична, да, да. вот. Но, но мы выкидываем, один из них надо выкинуть. Просто взять один, назначить его, выкидываем и убрать. То есть, тут как бы. Довольно точно, эта штука вот, она отслеживает до одного. Как бы, и один здесь, один ноль лишний, его надо просто выбросить. Вот если было так, но, значит так не получается. Но для, спектр уходит на бесконечность. Поэтому значит, здесь есть некий ресурс, который, в общем, тоже относится, его принято называть одномерным возмущением, что возмущается не сам оператор, а его резольвенты. Значит, вот и, и возвращаясь сюда, здесь речь идет о том, что мы возмущаем резольвенты, и написано то же самое. То есть спектр, э, возмущенной резольвенты, попадает уже в соответствующие точки, ну, соответствующие нулям Z-функции. Вот здесь то, то утверждение неверно, потому что вот нельзя возмутить сам оператор, но резольвенту возмутить можно. И также то критическое значение, значит, если бы у нас.. Если бы у нас Ноль не было бы точки спектра, то можно было то же самое сказать про резольвенты. То есть, как бы тут это все. Ну вот одномерное возмущение в резольвентном смысле, как бы имеется в виду. Да. вот Значит, э, насчет того, вот есть статья Лагариаса, в которой рассматриваются как раз таки, операторы Шреддингера с такими потенциалами. Он рассматривает их как игрушечную модель для изучения z-функции Риммана. И у него как бы наблюдение состоит в том, что спектр так похож на спектр такого оператора, похож на множество нулей за этой функции. Ну вот значит, как бы объяснение, в каком смысле можно эту похожесть трактовать уже формально. У него оценки, у него через распределение нулей разные такие характеристики. А здесь как бы, свойство такое, то, что мы получаем это с помощью одномерного возмущения. Разумеется, так интуитивно ясно, что одномерное возмущение оно, ну, так, меняет, но не сильно спектр. Вот, но и, как бы, это, ну, в каком-то смысле конкретизация вот этой игрушки его уже достаточно такая определенная. Но еще я хотел бы сказать, что если бы мы рассматривали, ну интересно задаться вопросом о том, какой спектр имеет невозмущенный оператор, и вот он описывается в терминах модифицированных функций бессели, в терминах нулей. Значит, то, ну вот если взять там плюс, помните, был потенциал плюс, одна, вторая, ну, для знака плюс, и если взять граничные условия дерехле, что в нуле обращают, функции области определения обращаются в нуль, то Получается, значит, спектр это как квадраты тех точек, в которых модиф... вот такая сумма модифицированных функций Бесселя. Ну, в общем, кон... неважно, конкретная функция. Значит, я вот Вникать в функции Бесселя в докладе не будем, значит, но просто есть конкретные выражения, вполне изучают, хорошо известных в науке объектов, и здесь они по существу оказываются. Значит, только я отмечу, что функция Бесселя она обычно, у нее есть индекс, и у нее есть аргумент, но это, в который мы считаем значение. здесь переменная. Да, переменная зарыта именно в индексе, а аргумент у нас фиксирован, 2π. Обратите на это внимание, пожалуйста, что, да, значит, ну вот как, как это все делается? Основное, как бы, средство это. Ну есть глубокая теория, я кратко сейчас расскажу, на это придется потратить время, потому что без этого ну, как бы будет плохо. Вот. Это связь между каноническими системами дифференциальных операторов и пространствами Дебранжа. Значит, все объясню. Вот. Это, ну, если грубо, то это обобщение преобразования Фурье. Вот. Ну, то есть довольно точно. Преобразование Фурье действительно является частным случаем этого. Вот. Ну а все это вместе, оно связано с теорией классов Харди, верхней полуплоскости. Это совершенно специфическая так, такая область, которая занимается ну, вот в, в нашем институте. Это один из таких центральных объектов, ну, может быть, некоторое время назад. То есть я хочу сказать, что выход на Z-функцию получился из моей области совершенно естественным, поэтому я не специалист вот по, по тому, что получается в Z-функции, но вот я с этой стороны к этому пришел, и в общем получилось то, что получилось. Значит, структура оставшейся части доклада состоит в том, что значит, сначала я расскажу про классы Харди и пространство Дебранжа, потом мы в эту построим пространство Дебранжа, в которое впишем z функцию Римана потом я расскажу про канонические системы и их связи с пространством Бранжа и потом мы все это вместе соберем, получится результат для дифференциального оператора, у которого... Значит, получится спектр как ожидалось значит интерес здесь состоит не только в том что вот лучше слышно да по моему так вот как-то да, интерес состоит может быть не столько в конечном результате который наверное тоже интересен потому что он но ну, в каком-то смысле вот возмущение достаточно простого дифференциального оператора вот как упал фадеева и павлова значит, то есть это я считаю как бы важным достижением. Но мне кажется, наиболее интересным здесь именно вот вся эта инфраструктура, которая в связи с этим возникает. Да. Значит, ну пространство H2, но в принципе достаточно классический объект. Тем не менее определение. У нас есть пространство L2 по мере Лебега на вещественной прямой. Значит, если мы возьмем функции рациональные с полюсами в нижней полуплоскости и линейную оболочку замыкания, получим как раз класс харди. Другой взгляд на вещь это, ну, как бы кто не очень хорошо их чувствует, значит, то, что можно взять функции не на всей оси, а только на полуоси, и сделать их преобразование фурье. Тоже получится пространство харди. То же самое. Вот. И, э, что здесь? Да, функции из класса харди можно рассматривать как функции на границе, на прямой а можно рассматривать их в полуплоскости, потому что для, таки, для э, вот, э, функций с, с таким свойством, то есть то, что мы берем их носитель только на полуоси, у них получается естественным образом определенное значение в полуплоскости. То есть они как бы и аналитические функции, и в то же время граничные функции из L2. Ну и интересное такое свойство, в общем, довольно важное для понимания, что если взять пространство Харди, то его ортогональное дополнение это пространство комплекса сопряженных функций к нему. Да. Так, значит, кратко было про Харди. Пространство дебранжа достаточно близко к этому находится. Значит, для определения пространства дебранжа одного конкретного требуется выбрать целую функцию E, и ну, она должна обладать единственным свойством симметрии, что если мы возьмем точку в верхней полуплоскости, то значение в симметричной точке по модулю должно быть меньше, чем в ней. Значит, Так должно быть для каждой точки. Ну, в общем, некоторые вполне осязаемые тоже свойства. Значит, называется класс Эрмита Биллера. Также значит, это функции, которые являются структурными для пространства Дебранжа. Пространство Дебранжа определяется следующим образом. Значит, сначала надо научиться переворачивать функции, значит, переворачивать что значит? Это мы берем значение функции на вещественной прямой, берем там комплексно сопряженные и строим целую функцию уже с такими значениями. То есть это переход комплексно сопряженной функции на вещественной прямой для того, чтобы это было все во всей прямой, нужно вот такое преобразование. Ну и про пространство Дебранжа со структурной функцией е e состоит из функций, которые, если мы поделим на е e, или если возьмем перевернутую такую функцию и поделим на E, то мы пойдем в класс Харди. То есть сама функция, деленная на E в классе Харди, и, и перевернутая. Да, нормы совпадают, и, и эта норма, которая в классе Харди получается после такого деления, есть э, норма в пространстве дебранжа. Но, Здесь еще вот связь с пространствами модельными, я хочу сказать, да, то, что если рассмотреть функцию e перевернутую делить на e, то она оказывается внутренней. Внутреннее это означает, что у нее граничные значения по модулю равны единице, а в полуплоскости она ограничена. И верхней полуплоскости. Это вот такая, да, и как бы описание, про, описание пространства дебранжа состоит в том, что мы после деления на структурную функцию попадаем вот в модельное пространство такое. Значит, абстрактное, определение, э, абстрактное определение пространства дебранжа существует. То есть, э, оно состоит в следующем, что в, в любой точке функ, взятие значения является фу, непрерывным функционалом, значит, перевертывание является изометрическим, изометрической инволюцией то, что мы можем, если у функции из пространства дебранжа есть 0 в точке лямбда, и мы переложим его, его уберем, а добавим 0 в точке комплексно-сопряженной, то получится новая функция, во-первых, из пространства дебранжа, во-вторых, с такой же нормой. То есть это определение, как видите, оно из, ну, в каком-то смысле это общее определение целых функций, которые... Э Симметричное относительно, инвариантное относительно вот переворачивания относительно вещественной оси. Так и есть. Это, то есть говорится, что для каждого такого абстрактного пространства существует конкретная структурная функция. Значит, и, и, и, да. ну, наоборот, само собой, что проверить. Еще выводим дополнительное четвертое свойство, что это симметрия относительно вертикальной мнимой оси. Это сужает класс пространств дебранжа, но нам нужны только они, я поэтому и хочу особо отметить. То есть отображение, просто вот переворачивание уже центральной симметрии тоже не выводит из класса функции. И сохраняет норму. Значит, это соответствует тому, что структурная функция обладает вот таким свойством. тоже. Все, все очень просто, все понятно. Да, с, с учетом того, что у нас есть возможность вот так переворачивать, у нас, естественно, возникает четные и нечетное подпространство в пространстве дебранжа. То есть оно распадается в прямую сумму четной и нечетной части. Вот. Теперь давайте про эту функцию, чтобы значит, я, наверное, утомил некой абстракцией, такой, но это все нужно. То есть, значит, смысл такой, что пространство дебранжа это вполне такая как бы сказать, естественная штука для комплексного анализа, и значит, они используются для спектрального анализа дифференциальных операторов. Я к этому вернусь чуть позже. Начнем, значит, пара э, все, что связано с этой функцией, для тех, кто не знает, обычно воспринимается как нечто очень сложное, недоступное. Но я приведу просто простые факты, которые требуются именно ну, для моих построений, и они, в принципе, ну, по-моему, если так. Не спеша то вполне можно все это осмыслить достаточно легко вот значит определение при для вещественной части когда вещественная часть больше единицы то эта функция задается рядом абсолютно сходящимся значит как дальше эта функция распространяется комплекс как то аналитическое продолжение налево далеко значит первый шаг это распространение ее на единичку влево то есть мы да, границу нашей области расширяем. Как это увидеть? Если мы рассмотрим вот такую функцию, значит, здесь фигурные скобки означают дробную часть числа. Вот. Как увидеть, что если вещественная часть больше единицы, то это определение совпадает с этим? Это нужно просто проинтегрировать по частям. Здесь интеграл, значит, что у нас? Как это называется? Не целая часть, а дробная часть числа. Она имеет скачки. При интегрировании по частям эти скачки как раз дадут сумму ряда здесь. Остальное все исчезнет. Это нужно просто аккуратно посчитать. Все получится. Да, значит, теперь дальше сделаем следующее, чтобы было... Понятно. Заменим переменную, вместо x напишем единицу на y. Получится преобразование Миллина. Преобразование Мелина – хорошо известный оператор. Значит, ну это, так сказать, преобразование Фурье, только такое ну вот, с помощью источности логарифмической подстановки там переменной. Вот. И здесь получается, отсюда уже видно, что преобразование Мелина – функция, которая находится, носитель которой от 0 до 1. Причем дробная часть она всегда между нулем и 1. То есть это преобразование Мелина ограниченной функции. Ограниченная функция на отрезке 0,1 – она, разумеется, из L2. Значит, получается, преобразование мелина функции из L2, то есть функции из H2. Это, значит, да. Ну и, соответственно, отсюда получается следующее утверждение, что если z-функцию умножить на.. Значит, вот здесь видите, у нас мы уже делили ее на s. А если мы теперь умножим на s минус 1, деленное на s, то есть мы убьем полюс в единичке, вот этот, который здесь, да. И, то значит это у нас и так уже в H2, оно там и останется при умножении. Значит, если мы убьем полюс, то мы попадаем в H2, но только не в верхней полуплоскости, а в полуплоскости, где вещественная часть больше 1 второй. Ну, определение естественным образом переносится из верхней полуплоскости в любую другую, в частности в нашу. Нам нужна вот такая полуплоскость. Да. Значит, это. Ну, как бы, по-моему, довольно просто. Да. И вот на этом, собственно, и построено было мое исследование. Я скажу кратко, у меня времени немного на все. Значит, что я делал? Значит, оказывается, что это все не нужно. Сейчас я потом объясню, почему не нужно, но на это ушло куча очень много времени и много трудов. Значит, поэтому совсем кратко. Операторы теплицы определяются следующим образом: что Значит, вот есть символ, ограниченная функция. Значит, мы берем функцию из h2, умножаем ее на символ оказываемся в L2, проектируем обратно в h2, получаем оператор теплица. Значит, функция легко проверить, что если мы возьмем любую функцию и применим к ней оператор теплица f чертой делить на f, то мы попадем в то. Функция обнулится. Почему? Ну, потому что при умножении мы получим функцию f чертой, а комплексно-сопряженная функция она в ортогональном дополнении. Вот. Ну, значит, получается, ядро оператора теплица здесь, естественно, возникает. Для ядер операторов теплица развита очень такая серьезная наука по их структурному описанию. И ей пришлось воспользоваться там где-то. Но ну, вот об этом я уже подробности здесь я не буду рассказывать, я их рассказывал раньше на других докладах. Давайте посмотрим, что получается для вот нашей функции, про которую мы доказали, что она ваш два. Получается символ такого вида. Значит, вот эта штука при делении на комплексно сопряженную. Наоборот, да, если комплексно сопряженную поделить на функцию, она дает вот такой сомножитель. А от z-функции, естественно, получается вот так такой сомножитель. с этим сомножителем ну, размерность 3 дает. Ну, она маленькая, небольшая. Есть ну, некоторые довольно несложные комбинации, как от него вообще избавиться. Значит, а второе, вот этот сомножитель, значит, если записать на границе нашей области, где вещественная часть 1,2, можно так записать и так. То есть получается, что вот это комплексно сопряженное z функция это просто значение z-функции в точке единицы минус s. Но тут надо воспользоваться функциональным уравнением. Это известное уравнение для z-функции, связывающее значение в точках симметричных относительно точки 1,2. Вот, но его можно записать. Немножко в более, с моей точки зрения, естественной форме для восприятия. Вот, то есть получается, что наш символ имеет довольно простой вид. Сим, вот, это, вот это выражение для нашей функции. Это просто отношение двух гамма-функций, и здесь еще экспонента. То есть, вот, и в результате получается, что задача сводится к изучению ядер операторов теплицы с таким символом. Да. Э, да. И еще здесь я тоже хочу отметить, что для того, чтобы вот как симметризация гамма-функции, строится к си-функция Римана. Значит, вот здесь z-функция домножается на гамма-функцию, убиваются тем самым нули, которые уходят на бесконечность по веществу, на минус-бесконечность берется вот этот довесок, который соответствует вот этой функции, ну и здесь умножаем на s, s минус 1, это чтобы убить полюс. И получается, кси функция, Значит, эта симметризация z функции, она обладает уже свойством, что значения в точках 1 минус s, в точках s совпадают. Зачем 1, 2 здесь, я не знаю. Пытался понять, но так и не смог. То есть она что-то нормирует, видимо, но не знаю. Значит. Дальше делается следующее. Вот у нас символ теп оператора теплица, в нем мы гамма-функцию представляем в виде произведения. Берем приближение, соответствующее этим частичным произведениям, и строим для них вот это, применяем для них теорию, которую я говорил, вот для стру описания структурного описания получающихся пространства. Значит, да. Дальше получается там рациональная интерполяция, возникают гипергеометрические функции, надо перейти к пределу, получается модифицированная функция без или k. Она уже возникала чуть раньше в докладе, она вот здесь и возникает. Вот, собственно, как бы если все это проделать аккуратно, то это приводило естественным образом. Ну, если, значит, переход к пределу его как бы объяснить трудно, но он дает формулу, которая значит, вот, собственно, которую хотелось найти, Найти ее удалось значит, после вот этих трудов с, с гипергеометрическими функциями. Значит, это дает предположение: значит, почему оно не нужно? Потому что, когда, теорем когда утверждение сформулировано, то доказать его удалось достаточно просто вот уже после этого. Оно состоит в следующем: что функция вот такая, значит, как понимать, модифицированная функция бесселя, вот здесь стоит s, нужно вместо s всегда подставлять вот такую штуку. Это значит, функция от z. Это функция эрмита Биллера, то есть структурная функция для пространства дебранжа некоторого. Теперь дальше берем x-функцию, развернутую на вещественную ось вот таким образом. Оказывается, что она уже почти влезает в наше пространство дебранжа, но чуть-чуть не влезает, потому что она не в L2. Но вот чтобы это сделать, надо просто поделить ее на любой многочлен с нулями вот в нулях самой кси функции То есть просто поделить ее на многочлен степени 3. И то, что получится, уже оказывается, что ока оказывается элементом пространства дебранджец вот такой структурной функцией. Это первый результат. В общем-то, на нем все, вот это, я бы сказал, ключ к разумению того, что происходит дальше. Здесь как бы, ну, много работы, а результат записывается в виде одной простой формулы, а доказательство у этой теоремы вот такое, то, что. Да, да, значит, и здесь я объясняю, что возникают четные и нечетные подпространства у этого, этого объекта, потому что ну вот, мы попадаем в тот случай, о котором я говорил. Да, доказательство опирается на очень простую изящную лемму, которую мне по моему запросу значит, выдал Роман Владимирович Романов, то, что вот такая функция, как здесь написано, она является ограниченной, ограниченной обратимой в нашей полуплоскости. Значит, это в свою очередь опирается на известные манипуляции с модифицированными zeta-функциями. Там это сводится к стандартному такому классическому для них соотношению. Значит, вот, то есть доказательство теоремы оно по сути занимает там, ну, одну страницу, допустим. Да, но догадаться в общем, это был большой труд. Значит, что это нам дает? Нам это дает оператор в пространстве дебранжа. Значит, как, здесь получается? как здесь получается оператор? Значит, мы берем к функцию убиваем два нуля, ну 2 симметричных нуля. Еще в пространство дебранжа не попали. Чтобы попасть в пространство дебранжа, надо поделить еще раз у нас на 3 нуля. Кстати, если на 2 поделить, то не попадаем. Это так что результат точный. Вот. И нормируем так, чтобы в нуле значение было равно единице. Значит, тогда множество нулей такой функции, вот, которая здесь написана, будет совпадать ну, вот, с множеством нулей z-функции, э за исключением двух выброшенных нулей симметричных. Вот. И оператор можно определить по следующей формуле на пространство Дебранжа. Мы просто э как бы подгоняем с помощью функции φ, э подгоняем, чтобы попасть чтобы, чтобы можно было вычитать, да, чтобы значение в нуле, ну, чтобы можно было поделить назад. Вот, и, и делим. Получается, оператор. Вот здесь мы делим третий раз как бы, на, это самое, на многочлен, ну, на линейный многочлен, после этого уже попадаем в пространство дебранжа. Значит, результат такой, то, что вот этот оператор действует в, пространстве, в нашем пространстве дебранжа, но точечный спектр у него такой, какой надо. Вот это можно проверить, собственные функции имеют вот такой вид. Значит, получается, что ограниченный оператор такого вида имеет точечный спектр, совпадающий с множеством нулей функции φ, то есть на самом деле функция xc развернута там, вот, с выкинутой парой нулей. Но только не с самой, а с обратными числами. Значит, зато за счет того, что Обратно мы пришли к обратному, мы работаем с ограниченными операторами, что гораздо более ну, в анализе приятно, чем значит, отслеживать всякие эффекты, связанные с, с неограниченными операторами. То есть это, ну, для, для меня удобнее. Я как бы поэтому и говорю об обратных операторах, чтобы технически было так более <coughs> изящно. Вот. Ну, давайте на квадрат этого оператора посмотрим, применим дважды. И э, что здесь мы увидим? Мы увидим, что. И на четном, и на не, значит, на четном подпространстве это действует по такой формуле, на нечетном по такой. И, соответственно, значит, если мы здесь φ заменим на какую-то функцию psi, то операторы эти будут отличаться от этих на оператор ранга 1. Вот это и есть то возмущение ранга 1, которое мы ну вот который заложен во всей этой деятельности. Значит, если мы вот здесь получим самосопряженный оператор с какой при какой-то функции psi, то наш оператор будет его одномерным возмущением. Поэтому будем искать вот ну как бы дальнейшая деятельность может пониматься как поиск функции psi, для которых полученный оператор будет самосопряженным. Что-то застрял Ага. Значит, кратенько про канонические системы. Каноническая система ⁇ это дифференциальное уравнение вот такого вида. На интервале T, t, t пробегает интервал, F ⁇ это функция вот с двумя, как сказать, из, из двух функций. да, да значит, Z это называется спектральным параметром, J ⁇ это матрица, значит, обращу внимание, что она переворачивает, то есть первую компоненту во вторую, а вторую в первую, да, и, значит, меняет их местами. Гамильтониан. Гамильтониан это локально суммируемая неотрицательная функция, матричная функция 2 на 2, да? Значит, он, он какой гамильтониан? Он на отрезке. Значит, он локально суммируемый. Да, локально суммируемый значит, но ну, нужно как, как бы суммируемость на концах. У нас такая нестандартная суммируемость, суммируемость, что на правом конце есть суммируемость, на левом нет. Ну вот как бы это такой специфический случай, потому что мы работаем с этой функцией, а там все хитро бывает. Вот. Ну и диагональные диагональный гамильтониан соответствует как раз тому, что вот ограничение на класс пространств джанжа, который мы рассматриваем, что значит, функция обладает дополнительной симметрией. Да, значит, что здесь хорошего если мы возьмем такое решение которое значит, решение это функция столбик такой да если верхняя компонента стремится к единице, а вторая нижняя стремится к нулю при, значит, на левом конце интервала значит, здесь подчеркну что то, да то такая так, такое решение нам дает структурную функцию, определяет структурную функцию, для пространства, для, которая будет использована для построения канонической э, структурной функции пространства дебранжа. Вот как написано здесь. Да? Значит, мы берем, если у нас есть такое решение, которое значит, в пределе на левом конце дает 1,0, то мы берем функцию E, A плюс и B. И тогда при каждом Т мы получаем функцию, структурную функцию для пространства Дебранжа, и получается такая цепочка пространств Дебранжа, вот, соответствующая для каждого Т. Для каждого Т имеем пространство Дебранжа. Вот. Ну, а общее объемлющее пространство Дебранжа соответствует вот, тому, что мы имеем на правом конце нашего интервала. Значит, Гильбертово пространство канонической системы — это пары весовых пространств значит определяем оператор оператор это интегральное преобразование значит здесь мы просто а и б это решение вот это каноническое которое мы фиксировали f плюс-минус это наша функция а w плюс-минус это клетки нашего гамильтониана и оказывается да я отмечу вот здесь как раз уместно заметить что если клетки гамильтониана это единичный оператор то мы получаем обычное преобразование Фурье. Так что, значит, вот это показывает, если, если они не единичные, то тогда получается ну, нечто другое, но значит, аналог обобщения преобразования фурье. Значит, целая функция получается элемент пространства дебранжа. И более того, это отображение оказывается изометрическим на. То есть получается, что у нас есть как бы два пространства пространство канонической системы, пространство дебранжа. Они от, изометрически отождествляются. Соответственно, то, что мы имеем, например, для пространства для бранжа, мы можем пересаживать на пространство канонической системы, то есть такое, ну, преобразование Фурье как бы оно и есть, так вот реализованное. Да, и значит верхняя компонента, соответ, верхняя компонента пространства канонической системы соответствует четному пространству, нижняя нечетному. Так. Да, но ну, Дальше строится, значит, предлагается, вот, нам нужно вот такую функцию. Да? Вот теорема была, что мы хотим с таким пространством Дебранджа де структурную функцию иметь в таком виде. Вот так прямо не получается, приходится побороться, слегка, слегка ее видоизменить. Вот на, на такую, значит, здесь, здесь берется функция, которая нам нужна. Значит, да, мы переворачиваем ось. Положительный на отрицательную, вот но это просто технический момент, я не буду сейчас объяснять. Значит, дальше строится полусумма самой функции, ее перевернутая, и полуразность, то есть, ну, по сути, простые модификации, плюс еще домножение на константу. И оказывается, что вот такие А и b нам как раз дают нашу, наше решение, которое определяет. То есть, ну, так или иначе, это просто явно выписанная формула для вот этого решения a и b, которая обладает нужными свойствами. И оказывается, что вот такая функция E, которая получается по решению AB, а, она имеет такой вид, и она является структурной функцией для канонической системы, у которой вполне конкретный гамильтониан диагональный. То есть, он, видите, вот здесь... Различие только, что здесь e в степени 2t, а есть здесь e в степени минус 2t. То есть первая компонента она экспоненциально убывает на минус бесконечности, а вторая наоборот экспоненциально растет. А вместе дают каноническую систему, у которой пространство Дебранжа хорошо записывается. Вот. Ну, дальше вот, как бы, оказывается, что пространство дебранжа на самом деле определяется не единственным образом, и то, что у нас там не совсем то, что надо было, значит, на самом деле пространство дебранжа получается тем, как, ровно тем, как, как требовалось. То есть по, полученная экономическая система дает нам ну, именно то, то, то пространство дебранжа, которое содержит вот кси-функцию, деленную на многочлен степени 3, если... Так, э, э, да. Ну, остается что сделать? То, что у нас был оператор в пространстве Дебранжа, у которого нужен спектр, а мы его теперь с помощью построенной унитарной эквивалентности пересадим в пространство канонической системы. Да. Э, ну, вот так получается. Значит, то, что если взять оператор в пространстве Дебранжа, заданный вот такой формулой, то это будет значит вот оператор в пространстве канонической системы это дифференцирование, дифференцирование и переворачивание ну и дальше умножение на обратную функцию гамильтониану значит если мы вот мы получаем если мы зафиксируем граничные условия дирихле то соответствующий оператор в пространстве дебранжа будет иметь такой вид но вот то что я говорил это есть одномерное возмущение по сути того что получалось для z функции то есть вот для Z-функции было вот так, с конкретной функцией Фи, а для, э, для мы, ну как бы стандартный оператор в пространстве экономической системы имеет такой вид. Они отличаются на одномерный оператор. Вот. Ну, собственно, это и есть то, что нам надо было. Теорема, то, что существует функция вещественно-значная, такая, что... Вот такой столбик ноль эта функция является элементом канонической системы нашей, которую я, я, я, вот, конкретный диагональный гамильтониан был выписан, значит, и то, что спектр оказывается вот таким как надо, то что э, значит, берем пару функций, значит выбрасываем пару, берем за эту функцию, разворачиваем ее на вещественную ось, выбрасываем пару симметричных нулей. И одномерное возмущение оператора канонической системы, оно нам дает оператор с нужным спектром. Значит, отмечу, что гипотеза Римана состоит в том, что спектр этого оператора вещественный. То есть все, что, как бы, вся эта конструкция она не уходит от понимания, где же здесь гипотеза Римана. То есть получается не од, не самос, одномерное возмущение, не самосопряженное, одномерное возмущение самосопряженного оператора. Значит, но нужно спектр, значит, как бы гипотеза Римляна говорит, что у него все равно вещественный спектр мог бы быть. Ну и дальше последний шаг здесь уже состоит, что переход к операторам штурма Леувилля это стандартная вещь, то, что как перейти... Да, если посмотреть на оператор канонической системы, взять его квадрат, то это действительно получается пара операторов штурма Леувилля, то есть вся эта конструкция распадается в пару, отдельно верхняя, отдельно нижняя часть. Оказывается, что наше одномерное возмущение тоже, вот в силу того, что там функция была отчетной, ну вот за всем этим следили, то, что одномерное возмущение квадрата, оно как бы имеет вид уже двумерное, да, возмущение, но как бы, вот эти размерности два, одна размерность идет в верхнюю часть, другая в нижнюю, то есть получается пара одномерных возмущений с операторов. Ну дальше уже технический момент, значит, вот я напоминаю теорему, да, значит, то, что вот как это получить, есть, значит, что надо взять, надо взять квадрат во-первых нашего оператора у него значит, по теореме взять оператор канонической системы с нужным спектром одномерное возмущение значит по извините, рано, по возвести в квадрат получить значит пару операторов спектры Спектры вот раздвоятся, но, то есть кратность 2 появится, но зато верхняя и нижняя части они а, а, окажутся раздельны. Возмущения тоже распадаются, то есть вот здесь уже, когда мы рассматриваем отдельное одномерное возмущение верхней части, одномерное возмущение нижней части, в обоих случаях получится возмущение одномерное. И спектр уже был размерности 2, значит, одна единичка наверху, единичка внизу. То есть все, все разделяется как надо. Но дальше нужно просто, это стандартная вещь, что операторы штурма Леувилли такого общего вида сводятся к операторам Шрёдингера с помощью преобразования Лювили. Вот здесь чуть-чуть, если модифицировать, нужно взять вот такие унитарные преобразования весового пространства на безвесовое, и применить их, то получат как раз те самые операторы, о которых шла речь в теореме, соответственно, получается ну, доказательство того, что. Значит, вот, ну, вот последовательность этих переходов она нам дает доказательство утверждения вот, о одномерных возмущениях дифференциального оператора все спасибо я по моему успел как раз вовремя.